Всем привет дорогие друзья, хочу вас рассказать о проекте Сококопьёк, который работает уже более 10 лет по всему миру. Как тут начать инвестировать? Для начала нужно пополнить хотя бы минимум на 20 долларов, создать на эти средства инвестицию. Заходите в график выплат. создаете программы на первой неделе вот на первой неделе самой верхней который у вас будет создаете вклад на 10 долларов и вы получаете уже выплату через одну неделю 11 долларов создаете потом вклад на вторую неделю 20 долларов с выплатой через две недели 22 доллара это 2 доллара прибыли и создаете на третьей неделе с вкладом 10 долларов и с выплатой через 3 недели 11 долларов. Ваш пассивный доход 1 доллар. Вы зарабатываете при инвестиции 20 долларов 8 долларов в месяц. 2 доллара в неделю 8 долларов в месяц. Чем больше ваши инвестиции, тем соответственно, больше зарабатываете. Суперкопилку очень надежно инвестировать. Тут деньги можно приумножать, но не терять как в хайпах и каких-то пирамидах, которые сегодня работают, зато уже все, закрылись, потому что деньги забрали и, как говорится, ушли. Суперкопилка надежная. Уже инвестирую, как говорится, уже долгое время. Тоже, как видите, у меня выплата каждую неделю по 55 долларов, как вы видите, в данный момент по 55 долларов еженедельно с высотой 5 недель как вы видите чем больше вы инвестируете соответственно тем больше вы зарабатываете при регистрации друзья вам дается дается бонус 10 долларов это как говорится стартовые от суперкопилки подарочек идет на них вы можете тоже создать инвестицию, вы зарабатываете будет с него 1 доллар в неделю. Плюс при инвестиции 20 долларов, вам да, даст супер еще 10 бонусных долларов. И в общем у вас будет 20 долларов своих, каяться и 20 бонусных. Бонусные средства нельзя вывести, а вот то, что сверху будет, вы можете соответственно вывести. Покажу вам свой основной счет, который вы можете выводить средства в данный момент на свой кошелек. Там PerfectMech есть, Nixman и платежная система, t pack coin Ну это биржа идет. Предоплата, те средства, которые идут на, на дальнейшее создание программ. прямо счет идут с повышенной доходностью, если есть акция от Суперкопилки. Выплата недели, сколько ожидается по вашим программам, ну и сколько я инвестировал, и сколько ожидается выплат по моим инвестициям. Адаптация проходит раз в 4 недели, ну для новичков про это беспокоиться не надо. Капитал моих программ, сколько я инвестировал на текущей неделе, ну и карма как говорится. 138, ну в течение 4 недель требуется карма. 100%. Но для новичков беспокоиться нечем, она будет у вас всегда повышенная. Это если вот 17 неделя вы инвестируете, то вот соответственно там уже да, условия. Это мои активные программы. Показывается сколько я инвестировал. Вот например 7.87. Когда ожидается выплата? Вот показывается ближайшая выплата это в субботу в час в час 39. И сумма ожидается выплаты в данный момент. Плюс, друзья, вы можете зарабатывать от а друзей, если они тоже инвестируют минимум 10 долларов. Ну, например, 20 долларов минимум. Вы заработаете 10% от, их, от его инвестиций. Например, 20 долларов инвестируют, 2 доллара вам реферали, как, соответственно. Чем больше он инвестирует, тем больше, соответственно, зарабатывает. Тут всегда есть поддержка. Вы можете написать, с вами созвонится сотрудник и поможет. Плюс сейчас есть конкурсы, суперкопилки, если вы там получаете выплаты например от 10 долларов, оставляете там отзывы на разных социальных сетях, фейсбуке там, то вы можете получить бонус соответственно. Самым более ценится это видео отзывы, текстовые меньше и фото соответственно так, среднее. Больше видео отзывы. Что вам еще хочу рассказать. Ну, долевые акции можно вот купить. У... Раньше покупались они у Суперкопилки. Тоже, да, они приносят каждую неделю дивиденды. Соответственно, вам начисляются каждую неделю. Их можно, но ну, сейчас их можно купить тоже на бирже. У участников тоже. как вы видите ничего сложного тут друзья нету проект очень надежный стабильный платят каждый день плюс нужна будет вам для вывода средств нужна верификация там будет там она легкая ничего сложного друзья внизу будет ссылка на регистрацию будет ссылка на мой телеграм. Соответственно, я помогу вам по всем вашим вопросам, если они будут. Помогу стартовать. Начать на с 20 долларов это копейки. Ну, срок оккупации, например, если Сколько вы, если 20 вложите, через сколько вы. Ну, примерно если 8 долларов в месяц, то 24 доллара вы получите за 3 месяца. И дальше у вас, кажется, уже больше. Если вы будете там. Отзывы там писать, например, 10 долларов с выплатой. Вы можете там получать 10-20 долларов бонуса даже. То вы быстрее выйдете, как говорится, на пассивный доход, друзья. Всем, друзья, удачных инвестиций. Берегите себя. Спокойного неба вам на новой. Всем удачи, друзья. Всем пока.